Всем привет! С вами Эдуард. Добро пожаловать на наш канал. Если вы меня сейчас видите, это означает, что вы интересуетесь удаленной работой или заработком через интернет. Поэтому сейчас я расскажу вам о самой актуальной прибыльной бизнес-модели, доступной любому человеку. Итак, что вы можете получить от нас? Вы можете получить комфортное рабочее место, то есть вы можете работать удаленно. У вас будет полностью свободный график, неплохой доход для новичков и возможность быстрого карьерного роста. Этот видеоролик я советую вам досмотреть до самого конца, чтобы у вас была полная информация. На основании этой информации вы потом сможете быстрее приступить к работе, быстрее пройти обучение. Итак, давайте объясню, как все работает. В 2009 году начну с истории. Стартовал стартап в Америке. И буквально через пять лет работы в 2014 году эта компания ворвалась в индустрию. По темпам роста этот стартап соответствовал росту таких компаний в свое время, как Apple, Google и... И Facebook. Эта компания получила огромное количество наград. Она печаталась на таких обложках, как журналы Forbes. В чем такой успех? Благодаря какому продукту, благодаря какой технологии или изобретению им удалось буквально в течение первых пяти лет ворваться в эту индустрию и, в принципе, порвать всех. Совместно с докторами и учеными им удалось разработать уникальную линейку продукции, которой нет сегодня ни в одной компании в мире. Эти продукты работают на восстановление на защиту иммунной системы, на омоложение организма, на продление жизни. То есть все то, что сегодня имеет максимальный тренд. Компании, которые сегодня, буквально вот в 2020 году, были еще местечковыми, небольшими, буквально за первый год пандемии им удалось сделать миллиардные обороты. Эти компании ворвались в рынок и просто стали одними из крупнейшими игроками. Этот рынок сегодня имеет огромное влияние, этот рынок имеет огромные возможности. Там крутятся большие деньги. Более подробно обо всех вот этих разработках, обо всех этих продуктах вы сможете узнать в обучении. Когда посмотрите этот видеоролик, дальше вы сможете связаться с вашим куратором, пройти обучение, где вы все-все-все подробно сможете узнать. Теперь давайте я вам расскажу о самой компании. Она работает легально в 140 странах мира. Если вы смотрите этот видеоролик, то скорее всего в вашей стране этот бизнес строится полностью легально. Вы можете спокойно работать без каких-либо проблем. Теперь давайте просмотрим, какую бизнес-модель они предоставляют нам с вами. Компания предоставляет любому человеку сделать регистрацию и открыть свой собственный интернет-магазин первый вид дохода который вам будет доступен это розничная прибыль вы сможете получать от 20 до 40 процентов прибыли от розничной торговли то есть если по вашей ссылке у вас будет свой интернет-магазин который работает 365 дней в году. Если кто-то что-то купил для себя, приобрел, вы получаете от 20 до 40% процентов от самой покупки. Внутри этого интернет-магазина вся продукта вам для вас, она будет совершенно по тебе стоимости без накрутки. Аренда этого интернет-магазина в год всего 36 долларов или по 3 доллара в месяц. Вам будет предоставлен внутренний бэк офис, приложение, поддержка, документы, кошелек, то есть все, что вам нужно для работы и для того, чтобы вы могли зарабатывать деньги и выводить их. Также вы сможете получить в зависимости от вашего региона, если у вас у вас нет банковской карты вы можете получить счет от компании на эту карточку вы сможете получать все заработанные деньги выводить их в банкоматах или расплачиваться то есть вы сможете зарабатывать деньги прямо на карту которую даст вам компания теперь второй вид дохода он называется fast money или быстрые деньги каким образом это бонус на сделках то есть каждый раз когда вы сделали осуществили одну сделку с пакетами вы можете получить от 25 долларов до 400 единоразово то есть э, за каждую сделку можете получить до 400 долларов сделали две сделки пожалуйста 800 долларов вы заработали на вашу карточку это один из самых простых видов заработка это один из основных на начальном этапе он помогает вам раскручиваться И это хорошие деньги даже для новичков ребята абсолютно без опыта молодые зарабатывают такие деньги которых они не зарабатывали там в своей стране в течение целого месяца третий вид дохода он называется матчин бонус вы будете получать 20 процентов от оборота всех ваших студентов смотрите вы здесь будете обучать ваших кандидатов эти интернет-магазины они могут быть открыты в разных уголках страны в разных в разных странах других и по вашей реферальной ссылке эти интернет-магазины они будут числиться за вами и за каждый заработанный. Вот представьте себе, ваш студент. Сейчас вы на данном этапе являетесь как студентом, то есть вы кандидат на работу. Ваш куратор – это тот человек, который будет вас вести, который будет вам объяснять, учить, показывать. Вы тоже сможете стать куратором, вы тоже сможете обучать, но на данном этапе вы пока новичок, вы должны пройти обучение. Ваш куратор поможет вам раскрутить ваше предприятие. Если ваш интернет-магазин заработает, принесет вам прибыль в размере 1000 долларов, то он получит 20%. Он не заберет эти деньги с вас, от вас, да, то есть вы свою тысячу получите. Компания заплатит вашему куратору бонус в размере 20%, потому что она заинтересована в росте, она заинтересована в продвижении. Этот бонус вы можете получать до третьего уровня. То есть очень важно, как вы будете взаимодействовать с вашим куратором. Если вы сможете сократить время, сжать сроки, если вы сможете быстрее разобраться, то куратор сможет вам быстрее помочь разобраться, быстрее поможет запустить ваш интернет-магазин, и вы быстрее сможете заработать деньги. Еще один вид дохода, четвертый, это... Процент от командных комиссионных. Вся ваша генеалогия, все интернет-магазины, которые вся сеть, которая будет постепенно развиваться после вас, от этой сети вы тоже будете получать процент. То есть вы сможете получать процент от общего оборота всей этой организации. Более подробно об, это, об этих видах дохода, как это работает, я уже расскажу в обучении, где вы сможете все подробно узнать. Каким образом, какой процент, какая сумма, сколько вы получите за один цикл там, и, так далее, и, так далее, и так далее. Это очень важная тема. И этот вид дохода позволит вам уйти на пенсию не в 65 лет, например, а буквально через 3-5 лет вы сможете получать процент, который будет с каждым месяцем будет расти. Пятый вид дохода – это награда за трудолюбие. Компания поощряет профессионалов, она помогает раскручивать, она помогает вам масштабироваться. И поэтому за определенные результаты в компании вы можете получать денежных премий до 15 тысяч долларов. Вы можете получать технику Apple, айфоны, макбуки, планшеты, все, что вам нужно для работы через интернет, а также отдых, круизы, путешествия и так далее. Все это оплачивается полностью компанией, это как бонус идет вам. То есть, в принципе, это можно считать один из видов дохода, потому что я не знаю ни одной компании, которая бы на данный момент за работу платила бы какие-то бонусы, отправляла бы за свой счет на отдых или дарила бы какие-то подарки. Я не знаю таких компаний, но в Америке это нормально, в Америке существует очень сильная система мотивации, и эту систему они привносят на рынок и делятся своим опытом с нами. Итак, это коротко о видах, о возможностях заработка в компании я объяснил. Более подробно вы сможете узнать уже на обучении, вы сможете нажать кнопочку внизу «Заработок» перейти. После этого вы сможете связаться с вашим куратором, который вам во всем поможет, объяснить, с чего начать, объяснит, как пройти обучение, сделает небольшую инструкцию и покажет, как все устроено. Связаться с ним вы сможете по разным мессенджерам, они есть внизу, нажимаете, связываете, спичите на почту, на мессенджер, на телефон, как вам удобно, чтобы быстрее вы смогли уже приступить к работе. Знаете, сейчас очень непростое время. Сейчас разгар коронавируса, все вот эти дела, вакцинация, люди теряют работу люди без денег вся вот эта ситуация она сегодня ну, является большим минусом у любой монеты есть две стороны положительная и соответственно отрицательная положительная сторона в том что сегодня вы можете работать дома удаленно комфортно без различных будильников без начальников и так далее вы можете зарабатывать хорошие деньги уже на старте вы можете использовать свое, свое устройство, если у вас есть мобильный телефон, планшет, компьютер, можете работать удаленно. У вас есть все сегодня для того, чтобы освоить новую профессию. Главное, чтобы у вас было время и желание. Поэтому я рекомендую вам. Не потерять время, освоить эту новую профессию, разобраться в обучении и изменить качество своей жизни и своей семьи. Пройдите обучение, попробуйте себя. В любом случае, вы не потратите это время впустую. Та информация, которую вы получите, она позволит вам в будущем ускорить процесс. И если вы найдете другую компанию или другие возможности, вы сможете уже быстрее начать работать и зарабатывать. Поэтому не упускайте этот шанс. Если не вы, то кто? Если не сейчас, то когда? Я желаю вам успехов. Увидимся в обучении. Пока-пока.